Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о декоративной штукатурке из новой коллекции Black and White от компании Belvedere Trimstone Dark. Состав штукатурки позволяет достоверно имитировать вид природного натурального базальта. И сегодня я вам покажу, как с ее помощью добиться такого эффекта. Trimstone Dark может использоваться как для уточенной отделки интерьеров, так и для зонирования и акцентирования пространства в помещениях с высокой нагрузкой и проходимостью. штока только полностью безопасна, а также обладает повышенной стойкостью к различным грибкам и плесени, Устойчиво к воздействию влаги и агрессивных след. Материал пластичен и легок к нанесению. Без сомнения, камень – один из самых благородных, долговечных и эффектных материалов, особенно когда речь заходит об оформлении дома. В камне есть что-то волнующее и первобытное. При правильном подходе и использовании каменные элементы интерьера позволяют создать просто невероятную атмосферу. А современные технологии помогают дизайнерам виртуозно имитировать цвет, фактуру и даже свойства природного камня, при этом почти не затрачивая усилий. Итак, для создания нашего образца необходимо пройти несколько этапов работы. Перед нанесением декоративной штукатурки следует подготовить поверхность. Она должна быть сухой, чистой и ровной. Для укрепления и улучшения адгезии с материалом ее необходимо загрунтовать. Рекомендуем использовать для этой операции грунтовку Привол от компании Бельведер. Наносим состав валиком, хорошо пропитывая основу. Время высыхания на отлив составляет 1 час. В качестве подложки мы будем использовать праймер Dark. Равномерно наносим состав валиком в один слой и оставляем его просохнуть примерно на 1 час. Расход материала 150-200 грамм на 1 квадратный метр. Для того, чтобы достичь эффекта темного базальта, необходимо ввести небольшое количество праймера Dark, который мы использовали для подложки, в декоративную штукатурку Trimstone Dark. Для нашего образца мы добавили 1% праймера. Равномерно наносим на толщину зерна слой декоративной штукатурки кельмой из нержавеющей стали. Обратите внимание, что нанесение и разглаживание материала должно производиться разнонаправленными движениями. Если необходимо нанести штукатурку на значительную по площади поверхность, например, стену, рекомендуем разбить ее с помощью малярного скотча на квадраты или прямоугольники с небольшими зазорами между ними, как если бы Вы укладывали настоящие каменные плиты. Затем, не давая нашему слою подсохнуть, слегка приподнимаем материал валиком, формируя таким образом шубу, выразительную неоднородную фактуру для того, чтобы добиться эффекта природного базальта. По прошествии примерно 10 минут плавными разнонаправленными движениями кельмы сглаживаем поверхность и оставляем сохнуть. Время высыхания при нормальной температуре и влажности воздуха составляет от 4 до 6 часов. Расход материала от 900 грамм до килограмма на 1 квадратный метр в один слой. Время полного высыхания нашей поверхности 7 суток. По прошествии этого срока покрытие приобретает необходимую прочность и прекрасно переносит как механические нагрузки, так и повышенную влажность. Для ухода за декоративной штукатуркой и удаления загрязнений используйте губку, смоченную водой с добавлением мягкого моющего средства. Таким покрытием можно декорировать акцентные стены в интерьере, например, зону камина. Акцентная стена – прекрасный вариант зонирования помещений. Таким способом можно отделить зону отдыха в гостиной или зону столовой в кухне. Сложные и необычные, геометричные, графичные, простые, но осмысленно развернутые дизайнером в пространстве интерьерные решения с использованием данного материала смотрятся смело и современно.